Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Марина Демидова, коуч по целеполаганию и личностному росту, а также семейный психолог и регрессолог. Сегодня это видео будет посвящено постановке целей, потому что самое главное в жизни человека – это знать, куда он двигается и к чему он идет. Потому что если мы этого не будем знать, то, соответственно, и будем стоять на месте. Именно эта больная тема многих сейчас беспокоит, потому что в период паники, непонятного будущего и все, что происходит с нами в нашем мире, конечно, самое главное сейчас это определиться с целями. И сегодня я вам расскажу, как правильно поставить цепочку мечта-цель-план, а самое главное, как проверить, ваша эта цель или не ваша. Итак, приступим. Сначала нужно определиться, что несколько видов целей всегда поддерживают нас в том, чтобы у нас было ресурсное состояние. Это первое, короткое для себя, то есть что я в ближайшее время должен сделать, потом длинное для себя, как долго я буду жить и для чего мне вообще все это нужно в жизни. Еще одна цель очень важная, главная, я считаю, откуда у нас идет вся цепочка мечта-цель-план, то есть это некая мечта, да, Длинная цель для других она называется. Ну и наш с вами прихоть, потому что прихоть нам а, дает возможность почувствовать вот это вдохновение, результативность от того, что мы получаем цель, и дает нам ресурсное состояние двигаться дальше. Сегодня мы больше всего будем говорить о длинной цели для других, потому что она является основой а, вот этой цепочки мечта-цель-план, как я уже говорила, и относится скорее к мечте. Почему это так важно для нас сейчас узнать? Потому что из этой глобальной цели для других, длинной цели для других, мы с вами будем просчитывать наши короткие цели и наши планы и задачи. Итак, как ее ставить? Я думаю, что каждый из нас очень хочет материального благосостояния, благополучия, финансовой какой-то защищенности. И мы все, конечно, стремимся найти какую-то работу или какой-то род занятий для того, чтобы вроде бы и приятно было его выполнять из состояния «хочу», но ну, и в то же время, чтобы он это дело хорошо оплачивалось. Так вот, я думаю, что все со мной согласятся, что деньги, они сами по себе не возникают. Деньги несут люди. И чем большему количеству людей мы будем известны, тем большее количество знаков благодарности в виде денег будет к нам поступать. Здесь выходит такая конфликтная ситуация. Очень многие люди говорят, «Да я не люблю общаться, да мне неудобно». «Да я не продавец», и в то же время хотят денег, и в то же время хотят выйти на какой-то уровень и заниматься бизнесом. Так не получится, друзья. И сейчас, вот особенно в наше такое смутное время, очень важно понять, для чего я живу. Для чего и для кого я живу. Это не значит, что нужно уходить там, в поля, в лес и там, быть матерью Терезы. Нет. Мы все социальные люди. Но важно понять, какое количество людей будет о вас вспоминать, когда настанет тот самый час, когда вы придется покинуть этот мир. И важно понять, какое количество людей получит от вас какое-то количество инструментов, которое поможет другим людям. Это могут быть знания, это могут быть навыки, это может быть все, что угодно, чем вы обладаете. Может быть, вы специалист в какой-то узкой области, я не знаю, может быть, вы набойки хорошо набиваете на каблуках, да? И какое количество людей получит от вас прекрасную отремонтированную обувь в конце вашей жизни. Сколько таких людей о вас узнает, о ваших навыках и умениях. И если мы сейчас выключим это видео и подумаем над этим, и напишем небольшое сочинение, которое будет выглядеть приблизительно так. «Сколько лет я хочу, планирую жить?» Это будет 90 или 120 лет, или кто-то, может быть, больше захочет жить – и напишите такое, опишите как по последний день своей жизни, какое количество людей о вас знает и какое количество людей вам несет слова благодарности, поздравления, может быть, просто вспоминает вас добрым словом или когда-то вам об этом говорили, чем вы можете гордиться за всю свою жизнь. И это количество людей пропишите на бумаге. И у вас получится два столбика. С одной стороны он будет озаглавлен года, с другой стороны он будет озаглавлен люди, количество людей. Теперь сделайте нехитрые исчисления. Вы отнимите от той цифры, которой вы планируете жить, ваш текущий возраст. И у вас появится какая-то цифра. Пускай это будет 60, чтобы легче сейчас нам считалось. И какое-то количество людей. Пускай это будет 900 тысяч, опять же, чтобы легче считалось. Итак, у вас на одном столбике года, и там написано 60, на другом столбике оглавление люди, и там 900 тысяч. За 60 лет вас должно узнать 900 тысяч людей. Вы пока не думайте о том, как они вас узнают, и что вы будете делать. Пока просто давайте посчитаем. Итак, сейчас вы разделите эти столбики на 3. То есть у вас получится несколько строчек до тех пор, пока вы не дойдете до одного года. Итак, мы делим 60 на 3, получается 20. Мы делим 900 на 3, получается 300. И пишем это в первую строчку. Вторая строчка у вас будет 20 делим на 3 и 300 делим на 3. Итак, вы доходите до цифры один год и какое-то количество у вас будет людей. Если получается не ровная цифра, например, не год, а 7 месяцев или 8 месяцев, то округлите, сделайте год. Вы же знаете правило округления, что все, что больше 50%, это у нас к единице приравны. Все, что меньше 50%, значит, мы берем предыдущую строчку. Итак, у вас получилось количество людей, которые должно узнать о вас в год. Теперь разделите это годовое количество на 365 дней. И у вас получится то количество людей, которые приблизительно вы можете давать информацию в один день. И посмотрите на правдивость этих цифр. Они могут быть либо слишком завышенные, ну, например, там 100 человек в день, и вы точно знаете, что вы сейчас не можете дать информацию 100 людям. Или, например, слишком заниженные, например, два человека в день. Это очень заниженная цифра, потому что мы с помощью социальных сетей и современных каких-то инструментов можем достаточно много количества людей информировать. Сопоставьте свои навыки с тем количеством, которым вы можете дать в течение дня. Какому количеству людей вы дадите информацию о себе, о своих навыках и умениях, о своей уникальности. Итак, вы вычислили и проверили. Теперь давайте посмотрим, каким занятием вам заниматься, для того, чтобы понять, в чем же ваша уникальность и что вы хотите людям нести, какую информацию или какую-то, может быть, услугу свою, где вы являетесь специалистом. Для этого я вам предлагаю сделать очень простой тест, который может определить ваше внутреннее влечение, ваше это или не ваше. Итак, у вас есть набор каких-то инструментов, которые вы не знаете, как выбрать. Сделайте два таких колечка, да, то есть сцепите вот в такие звенья. И когда вы говорите, там, я хочу, например, быть, ну не знаю, там, сапожником, да, и попробуйте разорвать это колечко. Или я хочу быть, там, сетевым менеджером и попробуйте разорвать это колечко или я хочу быть великим продажником и попробуйте разорвать это колечко и вы посмотрите где тело будет больше всего сопротивляться где оно не даст разорваться этой цепи соответственно это будет отклик вашего тела на то дело жизни которое вам предстоит еще больше отшлифовать научиться еще грамотнее о нем говорить и делать какие-то телодвижения в сторону увеличения навыков распространения этой информации. Только не надо делать общие фразы «я хочу помочь людям», «я хочу спасти мир». Этот колхоз колхозный на самом деле никакого отношения ни к мечте, ни к целям, ни планам ничего не имеет. Итак, мы с вами выучили сейчас уже да, свой урок и понимаем, что сейчас мне хочется стремиться к этой цели. Теперь давайте прописывать планы. Итак, у вас есть короткая цель, то есть на год, и той мечты глобальной, которую мы с вами посчитали. Вы отредактируете цифры по количеству людей, чтобы они были оптимальны. И тогда вы посмотрите, какое количество людей вам может принести, какое количество денег. Планы мы пишем конкретно на реализацию годовой мечты. Мы также знаем, что по правилу Парета, если вы только в начале пути, у нас оно работает 80 на 20, и по правилу Парета 20% времени может означать, что в это время вы можете дать только 20% тому количеству людей, которые вы себе посчитали на год. Еще раз пересмотрите свои цифры, и теперь обратите внимание на те навыки, с помощью которых вы можете увеличивать количество людей. Соответственно, когда вы посмотрите, каких навыков вам сейчас не хватает, именно сюда нужно направить все свое внимание, чтобы эти навыки подтянуть до нужной вам цифры, для того, чтобы ваша мечта сбылась. Вот такое короткое замечание, такой короткий Инсайтик у вас теперь есть, да, и короткий инструмент, с помощью которого вы можете всегда проверить свою цепочку мечта-цель-план. И мое это или не мое. С вами была Марина Демидова. Я желаю вам удачных подсчетов. А если у вас есть какие-то вопросы, обязательно записывайтесь на консультацию. Я с удовольствием вам помогу в вашей цепочке мечта-цель.